Привет! Поговорим о лид-магнитах. Сразу оговорюсь, я не буду в этом видео утверждать, что лид-магниты вообще не работают. Скорее я хочу показать объективные причины, почему этот инструмент, этот способ получения потенциальных контактов работает намного хуже, чем это было допустим еще несколько лет назад. И за последние годы ситуация еще больше усложнилась. Вот об этом мы и подробно поговорим в этом видео. Сначала очень кратко, что такое лид-магнит, чтобы мы одинаково понимали терминологию. Лид-магнит это специальное предложение, нечто полезное, что предлагается целевой аудитории в обмен на и контакты, имейл, номер телефона и так далее. Таким образом, компания собирает лиды, то есть контакты потенциальных клиентов, с которыми потом можно работать и, соответственно, доводить их до продаж. Или более распространенные виды лид-магнитов. Могут быть отчеты и аналитика, бесплатные пробные демо-версии каких-то сервисов, бесплатный вебинар, конечно, таких лид-магнитов сегодня очень много. Также могут быть видеоуроки, доступы к записям вебинаров. Еще могут быть списки тематических ресурсов, книги, конечно. Точно так же еще могут быть чек-листы, очень популярный лид-магнит, скидки и купоны и так далее. По форме упаковки информации это могут быть PDM-документы, видео, то есть, доступ к видео, к трансляциям, либо еще может быть доступ к разделу сайта. Чаще всего вот это какая-то из этих трех форм. Давайте теперь перейдем к причинам, почему лид-магниты работают хуже, чем это было раньше. Первая причина, я думаю, она для всех очевидна. Лид магнитов стало очень много. И между этими предложениями достаточно высокая конкуренция. Это уже приелось, все уже к этому привыкли. Это не что-то такое особенное. И естественно, это влияет на поведение целевой аудитории. И тут сразу вторая причина. Она связана с предыдущим негативным опытом. Лид магнитов очень много. и Есть качественное предложение, а есть, конечно, и не очень качественные. И может быть такое, что человек сталкивался с тем, что оставлял свои контакты, ему присылали какую-то ерунду, что-то совершенно бесполезное. Более того, он с таким опытом мог сталкиваться не один раз, поэтому могло сформироваться убеждение, что вот в таких предложениях, когда предлагают что-то бесплатное взамен на контакты, там ничего полезного нет и быть не может. И на это, вы сложно как-то повлиять или как-то переубедить. Виной всему вот перенасыщенный рынок некачественного контента. Дальше еще одна причина, тоже про негативный опыт, но немножко с другим оттенком. Допустим, сам лид-магнит качественный, то есть человеку прислали что-то полезное, но дальше включаются агрессивные продажи. То есть менеджерам очень сложно поверить и принять, что вот человек взял какую-то бесплатную часть и больше он покупать ничего не хочет, ему достаточно. Ему начинают звонить, предложить подумать, мы вам перезвоним через месяц, может у вас что-то поменяется, может вы передумаете. И такие ситуации могут формировать такое предвзятое отношение к подобным предложениям, типа опять будут звонить, потом опять не отвяжешься и так далее. Вот лучше никаких контактов не оставлять. То есть может быть вот такой вот негативный опыт, который влияет потом на восприятие таких предложений. Еще одна причина, как мы уже определили, в виде лид магнита может быть информационный продукт, книга, доступ к вебинарам, которые проводились ранее, или, допустим, приглашение на вебинар. Так вот, нужно не забывать, что потребление информации, оно занимает время, а современный человек, он очень сильно перегружен. Допустим, предложение, оставить свой имейл, и вы получите доступ к трем вебинарам на какую-то тему. Для того, чтобы посмотреть вебинары, на это нужно найти время, а каждый наверняка занимает не меньше часа времени, а может быть даже и больше. Даже ту же книгу легко скачать, но нужно найти время, чтобы прочитать, переработать информацию. Соответственно, если времени нет, а очень часто его именно нет, то такое предложение не будет выглядеть привлекательно. В этом плане более выигрышными, естественно, являются так называемые теклисты, тек то есть что-то очень краткое. Пятая причина немножко пересекается с предыдущей. Современный человек сильно перегружен, и тут еще э может быть такое, что по некоторым задачам он может прокрастинировать и их откладывать. Поскольку лид-магниты этим уже никого не удивишь, в основном все знают, что это бесплатное предложение, оно вот никуда не денется, оно будет существовать. Даже те же бесплатные вебинары, они, как правило, повторяются. Убеждайте, ну, типа, пугать только сегодня и больше никогда. Это сработает, но только на чем-то очень-очень сильно уникальном. Поэтому тут может быть подход такой. Да, интересно, но я воспользуюсь этим позже. Откладывают и знают, что эта возможность никуда не денется. И это еще одна причина, почему лид-магнит может работать не очень эффективно. Следующая причина, шестая. Липмагнит ⁇ это инфопродукт, который тоже нужно создать иногда это достаточно затратно может быть дорогое видео проведение вебинара это тоже какие-то затраты и если это будет что-то допустим некачественное видео где спикер льет воду то это тоже не сработает э, в пользу то есть продать дальше ничего не получится и это нужно учитывать если это просто даже pdf документ книга то этот документ должен кто-то создать то есть это чей то труд чье то время и вот эти затраты нужно сопоставлять с полученным результатом и уже исходя из этого судить об эффективности, как сработал тот или иной магнит. то есть затраты на создание инфопродукта могут перекрывать тот результат, который будет получен вот это вот тот подход тоже, который можно использовать для анализа Последняя причина, которую я хочу выделить, она, наверное, самая весомая, на которую стоит обратить внимание. Все вот эти бесплатные предложения, они ассоциируются, имеют такую репутацию манипуляции или заманухи. И тут вот все вышеперечисленное, это все может работать в комплексе. Но есть еще один интересный момент, как может работать замануха. Сама бесплатная часть, то есть лид-магнит, он может содержать что-то очень яркое, то, что производит впечатление. То есть тут нужно, чтобы в голове у клиента возникла такая мысль. Раз в бесплатной части дают такое, то что же там в? платном продукте. Тут могут завышать ожидания, давать надежду на светлое будущее. И так доводят клиенты до покупки. И в этом и есть суть манипуляции. А потому что завышенные ожидания, они потом очень сильно искажают восприятие самого платного продукта. То есть есть ожидание чуда, а продается самый обычный продукт. Пусть даже хорошего качества. Но нужно работать, уделять время, заниматься. То есть чуда не будет. А ожидания были... Другие. сформированы они были на этапе воронки продаж когда собирались следы, то есть когда работал сам лид магнит и вот эта репутация такой заманухи она уже сформировалась на рынке и многие суть этих манипуляций уже знают уже может даже попадались так как лид магнитов очень много они приблизительно у всех работают одинаково поймать на крючок уже намного сложнее То есть я не говорю что это невозможно и говорю что это сложнее что делать? И можно ли заставить лид-магнит работать? Да, можно, но придется учитывать вот все вышесказанное и то, что потенциальный клиент стал более требовательным. Так просто бесплатные заманухи, они уже не сработают. Придется подтверждать свою компетенцию, например, давать какую-то часть информации просто так, в открытый доступ. Допустим, дается полезное видео и только потом уже предлагают, предлагаются взамен дать какие-то контакты. Если раньше работали актуальные популярные темы, этого было достаточно. Сейчас даже с очень громкими заголовками, если компанию автора, спикера никто не знает, это уже не сработает. Нужно сначала показать, подтвердить свою компетенцию, доказать, что я чего-то стою, а потом уже просить что-то взамен. То есть потенциальный клиент он будет искать гарантию, что залит магнитом будет качественный контент и качественный продукт. Некачественных инфопродуктов сегодня очень много. И это и есть основная проблема. Поэтому нужно нарабатывать свою репутацию. Я поделилась своими идеями, что я думаю по этому поводу. Поделитесь в комментариях, с чем вы согласны, может быть с чем-то не согласны. Может у вас -то есть то, что вы можете дополнить. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!